Я всех приветствую, меня зовут Михаил. В интернете очень много видеороликов по деревообработке, но, как правило, в таких видеороликах люди показывают, как они работают на дорогостоящем и профессиональном оборудовании, к сожалению, которое многим из нас недоступно. Мне поступает очень много звонков от людей, которые хотят попробовать свои силы, и просят меня снять видео о том, как работать на тех столах, которые мы производим. Сейчас я вам предлагаю посмотреть видео, где с минимальным пакетом инструмента можно делать красивые изделия. А самое главное, что для этого не надо иметь большое помещение. Будь то небольшая дача, небольшой гараж, небольшая домашняя мастерская, будет достаточно даже 6 квадратных метров. Я покажу вам два варианта изготовления мебельных фасадов. Первое, это будет для людей, которые работают с минимальным пакетом инструмента. Второй вариант – это для людей, у которых есть возможность поработать на чиповом оборудовании. Рекомендую посмотреть оба варианта, так как на самом деле технология очень простая и интересная. А самое главное, что будет по силам даже начинающим мастерам. Ну и, конечно, самым главным моим помощником будет вот такой стол-трансформер нашего производства. Ведь без фрезерного и циркулярного стола у нас с вами ничего не получится. Более подробно о столах вы можете ознакомиться в предыдущих видео на нашем YouTube-канале, а также на нашем сайте. Перед тем, как приступить к работе, надо составить чертеж того изделия, которое вы будете делать. В моем случае это 400 на 660 миллиметров. Размер вот этой заготовки у меня будет 70 миллиметров. Чтобы высчитать филенку, за основу берем этот размер внутренний и добавляем на каждую сторону по 9 миллиметров. Исходя из этого у меня получается 278 на 539 миллиметров. Заготовки раскладываю таким образом, чтобы цвет рамки совпадал с филенкой. Ну и желательно подбирать текстуру дерева, так как в конце я буду покрывать это маслом и перепады цветов мне нежелательно. Теперь начинаем отмечать лицевую часть. Для того, чтобы сделать шип и паз, я буду использовать вот такие фрезы. Они позволяют это сделать очень просто. Одна фреза делает шип, другая фреза делает паз. Я всегда первым делом прогоняю шип, а потом уже паз. Когда у вас есть шип, вы уже более точно сможете настроить ответную часть. Устанавливаем фрезу. Она здесь имеет подшипник. При работе с фрезой будьте внимательны и обращайте особое внимание на технику безопасности. Поскольку деталь узкая, во избежание травмы я вам рекомендую пользоваться каким-нибудь толкателем. Это может быть какой-нибудь остаточный материал. И фрезеровать необходимо лицом вниз. шипы готовы теперь меняем фрезу и делаем ответную часть посмотрите вот сюда и вы поймете почему я рекомендовал вам сперва прогнать шип а уже потом настраивать ответную часть сейчас мы вот этот зуб фрезы настраиваем по вот этой плоскости и у нас тогда все соберется идеально У нас с вами должен получиться вот такой результат, то есть сейчас здесь есть четверть под филенку и колевка. Вот. причем здесь должно быть все идеально. Если мы с вами маленькие детали сразу торцевали в размер до того, как фрезеровали, то большие детали я рекомендую вам торцевать только после того, когда вы сделали уже на ней фрезеровку. Объясню почему. Когда вы фрезеруете, у вас в конце деталь может под фрезой провалиться. Тем самым сделать небольшой брак, вот такое, небольшое углубление. Вот. После этого эта деталь просто отрезается и выбрасывается. Если планируете делать арочные фасады, то это также все очень просто. Для этого изготавливаем вот такой небольшой шаблончик, при помощи которого будем делать последующие детали с высокой повторяемостью. Детали для сбора рамки у нас полностью готовы. И теперь самое время заняться филенками. Я буду использовать вот такую филенчатую фрезу. Хвостовик у нее 12 мм. Также у нее есть подшипник и два ножа. Значит, смотрите. Филенку надо прогонять сперва вот эти части, только после этого вдоль волокон. А, грубо говоря, если вы сперва прогоните вдоль волокон, потом начнете поперек прогонять, у вас здесь образуются сколы, которые вы уже потом не сможете убрать. Если мы сперва здесь фрезеруем, и у нас здесь образуются какие-то сколы на выходе фрезы, то вторым разом вдоль волокон мы это все убираем. Прогнал всего две филенки и мой пылесос полностью забитый. Я думаю, откуда у меня столько пыли. Конечно, для таких работ лучше обзавестись циклоном. Вот здесь у меня такая небольшая ступенька примерно на 5 миллиметров. Это связано с тем, что я буду наносить сейчас сюда 3D-рисунок на фрезерном станке и эта вся часть у меня полностью снимется. Самая верхняя точка на моем рисунке составляет 7 миллиметров. Управляющая программа готова, теперь можно приступать к фрезеровке. Если у вас нет фрезерного чипу и вы будете делать в классическом варианте, то я рекомендую брать толщину материала 16 или 18 мм. В моем случае это 20 мм в связи с тем, что здесь будет объемный рисунок. Каркас у меня ЛДСП, крепим столешницу и фасады.